Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Продолжаем курс «21 день осознанности и самоконтроля». Выполняем упражнения, слушаем себя, свои ощущения и в конце комплекса выполняем задание. Задание сегодняшнего дня. Прислушиваемся к себе. Какие мышцы работают активнее всего? Для сегодняшнего занятия нам потребуются гантели. Ставим стопы параллельно, делаем вдох-выдох, Ставим стопы чуть шире и начинаем переход с ноги на ногу. Каждое занятие всегда начинайте с разминки. Добавляем движение плечами, круг плечом. Корпус слегка наклонен вперед, таз слегка отведен назад. Руки впереди, право-влево. Переход с ноги на ногу. Снова работают плечи, правое плечо, левое плечо. Переводим руки в стороны, переход с ноги на ногу. Останемся в центре, переведем кисти на колени, округлим спину. Теперь плечи, в каждую сторону 4 раза. Поднимаемся вверх, делаем вдох, выдох и берем в руки гантели. Ставим стопы шире, гантели к плечам, переход вправо. Тянемся гантелями к колену правой ноги. Руки вокруг колена, таз отводим назад, плечи вперед. Выполним еще 4, 3, 2. Последний раз также и в другую сторону. Движение вниз идет на выдохе. Еще 4, 3, 2, последний раз также и чередуем, тянемся вправо, влево, каждый раз меняем сторону, таз отходим назад, плечи вперед, живот держим, пресс держим, корпус слегка наклоняем вперед, слушаем себя, слушаем свои ощущения, слушаем какие мышцы у нас сегодня работают, последний раз также, Теперь стопы параллельно присед, гантели от плеча уходят вниз по центру, спину держим, пресс держим и продолжаем также. Выполним всего 8 раз. Последний раз также, руки на колени, круглая спина, поднимаемся вверх и все сначала. Переход вправо, руки от плеча к колену, на выдохе. Еще 4, 3, 2, последний раз также и в другую сторону. Не забудьте отвести таз назад. Корпус слегка наклонить вперед, спину не округляем. Слушайте себя, слушайте свои ощущения. Я уверена, у вас все хорошо получается. Теперь чередуем вправо-влево от плеча. Гантели уходят к ноге. И меняем. Одна сторона, другая сторона. На выдохе вниз. Последний раз также переход плечи. Слегка восстанавливаем дыхание. И снова гантели к плечам. Присед. Гантели по центру. Выполним еще 4. 3. 2. Последний раз также. А вот теперь будьте внимательны. Уводим гантельку за колено. Слегка разворачиваем плечи. Разворачиваем корпус, при этом мы стараемся не круглить спину, держим ее. Еще 4, 3, 2, последний раз также и попружинили гантельки вниз. Теперь руки на колени, круглая спина, потянулись, опустили руки вниз, опустили гантели вниз, поднимаемся вверх, и небольшая растяжка. Переход вправо. Левую ногу ставим на пятку, тянем ее. Переход влево, тянемся к прямой ноге. Прислушайтесь к себе, почувствуйте, какие мышцы работают активнее всего. Круглая спина, поднимаемся вверх. И на сегодня это все. Научитесь слушать ваше тело. Ну а я жду ваши ответы. Участвуйте в конкурсе. Тренируйте самоконтроль, слушайте себя и свои ощущения, получайте подарки. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.